Студенческая жизнь полна событий, и успеть всюду бывает сложно. Поэтому, если ты что-то пропустил, устраивайся поудобнее. Наша команда Универньюз расскажет тебе о самых главных новостях студенчества. Поехали! Сотрудничество между КФУ и Сколтехом принесет к открытию новой программы фотоника и квантовые материалы. Договор, подписанный между КФУ и Росфонтом, предполагает расширение возможностей и технологий для исследований. Стартовал второй Всероссийский форум молодых специалистов ⁇ Энергетическая стратегия 2030 ⁇ В Казанском университете готовится к созданию новейшая программа по направлению фотоника и квантовые материалы. Почему именно КФУ стал новым центром подготовки специалистов по фотонике, выясняла Аделья Шамилова.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 Аделия Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Казанский федеральный и РУСФОНД подписали договор о сотрудничестве в области создания национального регистра доноров костного мозга в Татарстане. Это поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре.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 Энергия 2030 ⁇ молодежная инициатива всероссийского масштаба. Форум проводится клубом экономической дипломатии, функционирующим на базе Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Что это за форум и какие вопросы поднимают на нем, узнаешь в нашем сюжете.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 В Елабужском институте Казанского федерального поговорили о роли психологии и воспитании будущих педагогов. Что нового узнали студенты на тренингах и мастер-классах? Смотри в следующем сюжете. Особую роль психологии и воспитания будущих педагогов обсудили в Елабужском институте КФО на мероприятиях, приуроченных к неделе психологии. В рамках акции студенты посетили психологические тренинги, мастер-классы по тайм-менеджменту и стрессоустойчивости.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 Анна Глазунова, Динар Алмагомбетова, Айдар Салихов, Универньюз. На этом наш выпуск завершен. С вами был Дмитрий Гомжин. До скорых встреч.